Ребята, всем привет! Сегодня начинается второй выпуск этого сумасшедшего сезона. Как вы видите по заднему фону, мы сегодня с помощником, с моим самым главным, с отцом. И сегодня мы начинаем размечать наш новый забор. Сейчас раскрываем старый, выносим весь хлам, который нам мешает. А что будем делать дальше? Смотрите продолжение этого видеоролика. А я у тебя больше не главный помощник, что ли? Я не поняла. Вообще-то вот это Ты вот... Ты незаменимый помощник, а он главный. Приступаем к копке крайних столбов. Первый будет у нас стоять здесь, потом будет стоять там, и у соседки последний. Будем тянуть так нитку по трем столбам. А в ту сторону будем тянуть нитку напрямую. Вон там отец уже копает тот крайний столб. Вот от этого к тому будет прямая линия у нас. Что за инструмент такой, наверное, у вас возник вопрос Диск от э, циркулярной, не от циркулярной, а от дисковой пилы по дереву Ну, от, этой, от пионерки, так сказать, от лягушки, кто как ее называет Отец вот так вот разрезал на две половинки И таким образом сварил Вниз старое сверло, тоже бур какой-то от перфоратора И, в общем, вот таким вот методом получился бур То есть он забуряется в землю и раскапывает. Узковатый маленько, но для того, чтобы пройти лунку, я думаю, нам его хватит. А потом уже лопаты подравняем как надо. Сейчас пробуем таким ручным методом, лопатами. Если будет получаться нормально и все будет легко и просто идти, то будем копать так. Если же легко и просто получаться не будет, то возьмем в аренду мотобур. И уже бензиновым буром будем пытаться долбиться под наши столбы. Вот, вот. Тут будет калиточка вот тут вот. Ну, вот она, красно, против тропинка у нас получится, да? Отлично. И 4 метра от дверь воротину. А это ворота. Чтобы и машина зашла. И песок там вот это все и доставку открыл, туда завез во двора, а наш будет стоять так. Молодец. Мечтать не вред, теперь копать осталось. Осталось копать? У меня уже 35. Осталось? 7? 65? Осталось 45. Медленно, уверенно. Завтра возьмем мотобор. У меня пробежка, давай oh, бей. Сказала, убирай все. Пошел, Убрал. Пошел за ножовкой. Куда да раз. е Он метр шестьдесят стал Не, метр 70 метр 70 ну, семь да забор 2 метра плюс 15 метров ой, 15 метров 15 сантиметров от земли это 2 15 здесь видишь выше, выше чем там уровень ага. будем купить его оттуда угу. если здесь, здесь самая высокой точка то там выше метров 10 опустишь его от земли чтобы чуть-чуть было угу. а там 15-20 у тебя будет Как грецкий орех по колу. кирпичи поискать, наверное, да, мало того, что есть. А? Наверное, мало таким образом будет кирпичей того, что есть. Нет, а просто у меня яма большая, а лопатая, а Сашка сверху ну, меньше ям. Там да, вообще не поместится. Ну, щебенка, значит, будем засыпать, или раствором сразу поделась. Сотрамбуем вниз, чтобы он стоял, держался, потом раствор жидкий сделаем и забьем. столб номер два установлен немножко его затрамбовали и сейчас тянем тянем тянем нитку В промеж двух столбов будем тянуть нитку и уже по ней ориентироваться и копать следующие лунки шаг столбов будет примерно два с половиной метра Калитка метр, ворота где-то 4 метра. Ну, плюс-минус, там туда-сюда, 15-20-30 сантиметров. На скорость не влияют, я так думаю. Нитку тянем через все эти кусты. Сейчас вот будем срезать их. Сейчас пойду отцу помогать. Тянем где-то в сантиметрах 30 от низа, чтобы низ равнять. Потому что, к сожалению, инструменты измерительного точного у нас сегодня с собой нет старый забор пока оставляем отец говорит нечего его трогать делаем свой чуть-чуть отступив к себе на участок и пока мы все это делаем а делать мы можем это долго из-за того что можем на работу выехать старый забор будет защищать нашу территорию как и прежде все нитка натянута сейчас подрезаем все кусты Ну, он отец уже это своими кусачками подрезает идет и вот. начинаем размечаться под столбы, примерно, там, плюс-минус туда-сюда, как-то так вот. Вот, так. калитка намечена. Четыре, четыре листья, наверное, надо делать, потому что да. столбы по четыре сантиметра, вот, пятьдесят восемь вторые, лист все равно все, скорее, резаться будет. I'm gonna put a flag, baby. You yeah. Как дела? О, Без изменений, да? Все еще четвёртый, третий, четвёртый лунг. Да, это очень долго. Подумали, решили, долго я знаю. Да? И этот заборный И этот нормальный, да? Да. Ну так-то да. Бор ещё не надумали заказывать? терзается сомнение, они сложили с ним. Да. Попробуй. Зав. Ну ты же не позвонил так. Я да, бы ну, звонил попозже. Да? На завтра. На завтра. Да. Перед уездом самое главное закрыть калитку. И не важно, что тут нет забора. Ускорили мы процесс с помощью мотобура, но в любом случае без ручного труда никак не получается. Но лунки подчищаем ручным буром, убираем вот эту вот рыхлый грунт оттуда. Потому что бурим лунки мы не очень глубокие. Если бы мы бурили там на полтора метра этим мотобуром, было бы легче. Нам бы было пофигу на эти там 10 сантиметров внизу. А так как мы бурим всего лишь 800 миллиметров, нам вот эти как раз 10 сантиметров рыхлой земли внизу очень важны, поэтому мы их будем дочищать с ручным буром и как-то так вот пытаться за один день выбурить их все. Так, первый раз мы уже прошли лунки просто шнеком, посидели, попили чай, земля, которая была чуть-чуть внизу подмерзшая, подтаяла, само собой, и мы теперь поставили удлинитель, удлинитель 500 миллиметров, и теперь с его помощью добуриваем лунки до нужной нам глубины, а именно 70-80 сантиметров. Ну надо там, где чнёк ребят придумали вот такой вот способ сделать временную уличную раковину взяли бочку подходящего диаметра взяли раковину и сейчас как-то придумаем как закрепить сверху наш рукомойник который нам бабуля ксюхина отдала как вы понимаете и сделаем вот такое вот уличное тут так сказать моечное место выровняем здесь уже можно будет и посуду помыть и руки сполоснуть и умыться нормально по-человечески я думаю если просто на землю поставить тоже не будет лица Нет, умываю, будет можно чуть-чуть повыше поднять просто давай, давай. Так, вот, так, Мы лучше. так тоже хорошо по всякому хорошо самое главное чтобы удобно а, было правда, это же временно как обычно это время, это время. на этот сезон хотя бы так ну нормально, вроде давайте пока так, если что получше придумаем, переделаем. Воду да, в дом да. заведем и будет он. Да, вообще замечательно дом. Остался резать, перебить доску и выставить рукомойник туда. И будет что-то типа лучше, чем было до этого. Полотно Ой, какой корабль Знаете, на что похоже? На копыту лошади. реж дальше Одну прикрутили Сдвигаюсь. Сдвигаюсь. Да, побольше побольше ничего страшного слушай пошире будет вот Хорошие доски, попилил. Угу. А мама надо... кормушку починила, да? Да. Супер. Надо сначала вокруг ветки намотать, наверное. А лучше я вот затолстую, наверное, ветку цеплял. Да. Да. Мама, может, вы размотаетесь немножко? Я замотался. Да оба. Прилетаю, все уже улетели. Завтра прилетят. Спасибо. мам. стояла по уровню. София. Я все говорю, софия, софия, софия, софия, софия, софия, софия, софия, софия, да, все уж Нет, сюда надо больше что-то двигать. Сюда чуть-чуть. Ну так, да. Может, Сгореться. Да, давай наберем. Ну сначала надо сполоснуть. Пойдем. Пойдем.